Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать вам, как можно посмотреть свою личную статистику в игре Калибр, не предоставляя сторонним лицам какого-либо доступа к вашему аккаунту. Все безопасно. На создание этого сайта нас подвиг инцидент с сайтом GoToGame или по-другому TheGrid. Скажу сразу, ничего плохого они не хотели сделать и там не было никакого умысла. Для самых нетерпеливых я сразу перейду к делу, но если вам интересна история, то досмотрите ролик до конца, там я также скажу, как поступить тем, кто уже отправил ими свои данные. Отдельная благодарность команде Калибра за то, что они быстро отреагировали. после к ним по данному инциденту. Особо благодарны создателю этого сайта, заместителю клана, человеку без которого этот проект не состоялся бы, Максиму, он же Хордекс в игре. Поехали! Ссылка на данный сайт с проверкой статистики под этим видео. Запомните, не передавайте файл лога целиком по вторым лицам, позже объясню почему. Перейдем непосредственно к инструкции. Первое, если у вас запущен клиент игры, то закройте его. Второе, заново запустите клиент игры Caliver и перейдите в штаб, после чего закройте клиент игры. Далее требуется открыть папку с файлом output.log. Можете найти самостоятельно в папке с игрой или для ускорения процесса поиска нажмите комбинацию клавиш Windows R и вставьте путь, который мы прописали для вас. После этого откройте файл Output Log любым текстовым редактором, блокнотом, ноутпад, любой другой аналог, без разницы, главное открыть. Для удобства разверните окно полностью, можете уменьшить масштаб, но это не обязательно. Используя комбинацию клавиш Ctrl Plus F, найдите файл с словом match_count. Заранее извиняюсь за мой французский. Скопируйте полностью строку, в которой нашлось это слово. Строка начинается с фигурной скобки и заканчивается ее закрытием до слова Unity. Ну и последнее. Ставьте скопированную строку в поле на этой странице и нажмите кнопку преобразовать. В итоге данный код преобразуется в вашу личную статистику в удобной таблице. Помните, мы не храним статистику игроков, мы не получаем никаких данных о вашем аккаунте. Данные не проверяются на корректность, между прочим. Это значит, что любой человек может подредактировать свои данные в этом тексте, сделать на этом сайте любую статистику именно на сайте, а не на клиенте игры. На клиент игры это никак не влияет. В игре все остается по прежнему. Честность вашей статистики остается только на вашей совести. Сайт создан для проверки личной статистики и не более того. Также мы разместили ссылку на сторонний сайт, не имеющий к нам никакого отношения, если вы по какой-либо причине не доверяете нашему сайту. Также ниже есть пара ссылок на наши проекты, клан и канал на YouTube. Ну а для самых любопытных, хотел бы рассказать поучительную историю. Вчера на сайте GoToGame или по-другому Grid, кстати, мое уважение представителям этого сайта за проведение турниров, да и сайт у них, если честно, очень хороший, ссылку на него мы разместили под видео. Так вот, там появился раздел, на котором, отправив файл целиком, Повторюсь, такое можно делать только в ЦПП. Так вот, отправив файл, вы могли увидеть свою статистику, а также статистику любого другого игрока, который тоже залил свою статистику на сайт. Вроде все отлично и все счастливы. У всех есть статистика, все ее смотрят и радуются. И пока команда Калибра пилит свою статистику в игре, мы смогли ее частично увидеть на этом сайте. Игроки возрадовались. В это время многие ютуберы выпустили видео и решили поделиться данным фактом с подписчиками. Но путливый ум стремление узнать все подробнее и знание своего ремесла помогло нашему Максу выявить уязвимость при предоставлении такого файла сторонним лицам. Вы давали им свой токен авторизации и токен для обновления токена авторизации в этом файле, что в свою очередь давало возможность третьим лицам вносить изменения в игру на вашем аккаунте без ограничений времени, имея только эти два токена. Например, можно было перевести монеты в кредиты или потратить все кредиты на расходники, не заходя в клиент. Получить всю информацию по вашему аккаунту, все нашивки, которые есть, ачивки, какая сейчас стоит ачивка, если ли прим, когда он кончится, сколько оперативников и какие в общем очень большой кусок ваших данных в виде текста хранится в данном файле. Выяснив данный факт, он сразу обратился к создателям сайта The Grid, но, к сожалению, никакой положительной реакции от них не получил. Далее он написал разработчикам, и они уже быстро отреагировали на его сообщение, и спустя считанные часы разделся статистика на сайте был отправлен в долгий отпуск. Параллельно с этим он отписался мне в личку, я в свою очередь поделюсь этой информацией с вами на своем канале, и отписался другим ютуберам, у которых видел ролик про статистику на сайте, о данном факте уязвимости. Они на время скрыли свои ролики и оповестили своих подписчиков о этом инциденте. Спасибо парни за быструю реакцию и содействие. Далее Макс предложил создать сайт, на котором любой желающий отправив безопасную часть текста, безопасную часть текста, содержащую только статистику и ничего более, и в удобной таблице увидеть свои личные данные. За что ему огромное спасибо, он старался ради всех. Запомните, никому никогда, кроме центра поддержки игроков, не отправляйте файл в полном размере. Тем же, кто уже отправил файл, советую сменить пароль, что должно изменить токен в 99% случаев. Радуюсь, что команда Калибр очень быстро реагирует на подобного рода случаи. Надеюсь, данное видео было вам полезным, вы поделитесь им с другими и будете честно показывать им свою статистику, а не корректировать ее, как вам удобно. Ну а с вами был Димас, канал вот The с вас лайк, подписка, ну конечно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще одно полезное видео. Пока-пока, увидимся на полях сражений.